Всем привет! Это видео о том, как восстановить диск или флешку с файловой системой RAV. Рассмотрим ситуации, когда на таком диске есть данные и их необходимо сохранить. Или когда какие-либо важные данные на жестком диске или флешке отсутствуют и его форматирование не является проблемой. Если диск получил формат RAV, Windows отобразит его среди других разделов. Но при попытке открытия компьютер выдаст ошибку и предложит его отформатировать. Или сообщит, что файловая система Тома не распознана. Если в таком случае запустить встроенный Windows инструмент управления дисками, то вы увидите, что файловая система такого диска обозначена как RAV. Как таковой, файловой системы RAV не существует. Если диск получает такое форматирование, это означает, что Windows не в состоянии определить тип его файловой системы. NTFS, FAT или FAT32. Так бывает с новыми или неисправными жесткими дисками. А с рабочими дисками часто из-за системных сбоев, неправильного выключения компьютера или проблем с электропитанием. Но если поврежден том с операционной системой, то Windows не запустится, а при загрузке компьютера появится предупреждение ⁇ Reboot and select proper boot device ⁇ или ⁇ Operating system not found ⁇ Начнем с несистемного диска компьютера или флешки. Если RAV-формат получил диск, раздел или флешка, на которых не было важных или ценных данных и файлов, копия которых есть у пользователя или данные, которые там хранились никакой ценности не несут, то восстановить работоспособность RAV-диска или флешки можно просто отформатировав его. Сделать это можно любым удобным способом. Нажав кнопку «Форматировать диск» при попытке открыть RAV-диск, кликнув на нем правой кнопкой мыши и выбрав «Форматировать» или с помощью инструмента управления дисками. При этом все данные такого диска будут удалены, но его работоспособность будет восстановлена. Если Windows не предлагает отформатировать диск при попытке его открыть и его не получается отформатировать другими способами, то восстановить его работоспособность без сохранения файлов можно с помощью команды clean и инструмента diskpart. Останавливаться на данном способе не буду, так как детально об этом мы уже рассказывали в другом видео. Смотрите его по ссылке в описании. Если у вас возникли проблемы после подключения нового жесткого диска или он не отображается в папке Этот компьютер, то о способах решения такой проблемы смотрите в другом ролике нашего канала. Ссылка также в описании. Куда неприятнее, если на диске, который стал RAV, были важные данные и требуется не просто отформатировать его, а вернуть раздел с этими данными. В таком случае не форматируйте RAV диск как это удалить все данные на нем, а сделайте следующие действия, которые могут вернуть ваши файлы. Запустите командную строку от имени администратора и введите в нее команду ⁇ Чек-диск ⁇ буква нужного диска ⁇ F. После проверки компьютер восстановит поврежденные секторы и файловую систему NTFS на проблемном томе. Обратите внимание, этот способ эффективен, если флешка или диск были отформатированы в NTFS. Переходим к нашему диску. Как видим, он рабочий. И все файлы, которые были на нем до сбоя, также присутствуют. Если файловая система RAV диска ранее была FAT, то при выполнении команды checkDSK вы столкнетесь с такой ошибкой. А что если команда checkDSK по какой-то причине не сработала? Или файловая система RAV диска ранее была FAT. Несмотря на это, ваши файлы с данного диска все еще возможно восстановить. Ведь по большому счету они не удалены. Просто имеет место сбой или ошибка файловой системы. Как это сделать? У нас есть RAV диск, доступа к данным которого, естественно, нет. Чтобы восстановить их, запустите Hetman Partition Recovery. Ссылка на страницу, с которой можно скачать программу, будет в описании. Выберите диск, который имеет формат RAV. Кликните на нем и выберите тип анализа Полный анализ. После окончания анализа программа обнаружит и отобразит все разделы диска. Кликните на нужном и в окне справа отобразятся файлы, которые хранились на нем. Если на RAV диске было много файлов, а найти и восстановить необходимо какой-то определенный, кликните на папке Глубокий анализ в которые обнаруженные файлы отсортированы в папке по форматам. Просмотрите при желании файлы в окне предварительного просмотра. Чтобы восстановить их, перенесите нужные файлы в окно «Список восстановления» и нажмите «Восстановить». Выберите метод сохранения файлов и укажите путь. Восстановить. Файлы восстановлены. Если вы уже успели отформатировать такой диск и только после этого поняли, что нужные вам данные из него утеряны, то описанным способом, используя Hetman Partition Recovery, их также можно восстановить. Что делать, если поврежден системный диск компьютера и Windows на нем не запускается? Тут есть два варианта. Первый ⁇ вынуть жесткий диск из компьютера и подключить его к другому компьютеру. Далее на другом компьютере с ним можно сделать все то же, что и с несистемным диском, исправить его, используя команду check DSK или восстановить из него данные, как я показывал ранее в этом видео. Второй вариант подойдет в том случае, если нет второго компьютера или имеется в наличии установочный диск с Windows, той же разрядности. В таком случае запустите компьютер с загрузочной флешки или диска. О том, как создать загрузочную флешку или диск, смотрите в другом нашем видео. Ссылка в описании. В мастере установки выберите Восстановление системы вместо Установить. Откроется среда восстановления Windows. Перейдите в ней в поиске устранения неисправностей Командная строка. В командной строке введите Чек ДСК, буква нужного диска F. В среде восстановления буквы разделов могут отличаться от названия логических дисков. Чтобы не ошибиться, откройте в командной строке список разделов компьютера. Для этого введите DiskPart volume. В списке будет видно какой диск системный. На этом все. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, если данное видео помогло вам исправить RAW диск или восстановить данные из него. Задавайте интересующие вопросы в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.